А теперь поговорим о компьютерах и детях. В последнее время дети стали очень много проводить времени за компьютерами. Смотрим сюжет. Постройка завершена. Исследование завершено. Нужно построить Зиккурат. Жизнь за Нерзула. Бой! За моего отца! На нас напали! Варда За честь! За честь и отвагу! Удар молнии! Жалкие людишки уничтожены! Жизнь за Нерзула! Сынок! Ну что еще? Иди быстро сюда! Никто не смеет мне приказывать! Сидишь целыми днями с своим компьютером, нормальные ребята вон в футбол играют! У нас нет времени для игр! Мы должны воевать! Ждешься отправить тебя в армию служить. Я жажду служить. Бабушка с дедушкой завтра приедут, ага. Армия тьмы на подходе. Ой, была бы возможность, ты, наверное, в этой комнате и в туалет выходил. Нельзя затворить здесь. Ты физику сделал? Исследование завершено. А математику? Исследование завершено. А химию? Исследование завершено. Боже ж ты мой! Твой отец, уважаемый человек, в институте работает, профессор, преподает. Я получил власть, которая и не с моему отцу. Давай, собирайся на, на дачу ехать, баню будем строить. Нужна древесина. И еще надо построить парник. Нужно построить сиккурат. елки палки правда, денег всего 10 тысяч. Нужно больше золота. Вот дождешься, выплю тебя, как Сидорова козла. Да свершится предначертанное. Так, если сейчас же не перестанешь, никаких тебе игр на улицах, никаких тебе праздников, ничего не будет. Склоняюсь перед вашей волей. Ну вот, видишь, все хорошо же, все же нормально, но и никто не пострадал. Пострадала только моя гордость.